Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Последние дни э, мою почту просто атаковал Стивен Слейт. Не знаю, как вы подписаны на него или нет, но дело в том, что 1 октября он выпустил новый продукт. Это именно Стивен Slate продукт, не Slate Digital, не путайте, это разные компании. Стивен uh, Slate занимается, помимо плагинов и софта, он также занимается всякими разными девайсами. В том числе его Raven стол, очень известный для звукорежиссеров, такая большая дуровина с большим экраном, где можно тач-скрине uh, работать, собственно, с его плагинами, с секвенсором, с Pro Tools и так далее. И тут он выпустил новый девайс, который называется VSX, это наушники и программа, которая позволяет в наушниках сводить как бы в виртуальных помещениях. Конечно, такие плагины уже были у других производителей, у Waves есть несколько подобных плагинов, у Sonarworks есть адапта адаптации для наушников, чтобы выравнивать частотку. Но от Стивена Слейта вот, вышел новый девайс, новые какие-то ультра-революционные наушники. Я уже посмотрел те видео, что Стивен выложил у себя на канале, также почитал сайт. Меня, честно сказать, заинтересовало, и мне очень нравится все, что делает Стивен Слейт. И я думаю так, что я все-таки куплю... Эти наушники, правда, они, к сожалению, пока непонятно, как будут к нам доставляться из-за всех этих коронавирусов и пандемий. В Америке они доступны в рассрочку, это очень удобно, но в России и в других странах, к сожалению, пока такой возможности нет. И не знаю, будет ли она вообще. И пока непонятно, кто из дилеров будет сюда, собственно, возить эти наушники, потому что я бы уже бы прям сейчас заказал. Но посмотрим, я буду смотреть, может быть, мне удастся через кого-то из своих знакомых из Америки как-то там купить и мне сюда передать, посмотрим. Так или иначе, я обязательно их э, куплю, запишу, и когда они ко мне придут, я обязательно сделаю свой обзор, потому что мне очень интересно. Порой действительно бывает полезно иметь такую систему, наушники, там есть очень большие варианты по разным помещениям и комнатам, не так много, их там, наверное, штук 7. но большие они в плане разницы, то есть это не какие-то там, одна комната, вторая, там прям реальное разделение, это мастеринг комната, это несколько комнат для свиения, известных реальных студий, в которые крупные миксинг-инженеры ездят со всего света, чтобы именно там сводить альбомы, а также автомобиль, что для, для нас для всех очень полезно то есть послушать свой микс именно как, как он звучит в автомобиле хотя этот и так делаю каждый раз бегая к себе в машину но удобно это делать непосредственно сидя э, за компьютером до да, чтобы надеть послушать и принять какие-то решения это очень полезно и также там есть функции э, прослушивания через э, консюмерские э, воспроизводители звука ну то есть всякие колонки наушники обычные и так далее очень полезная фича э, и там это естественно все, учитывать всякие бинеральные положения головы, в общем, очень много всяких модных штук, а, уже некоторые профессионалы высказались о своих ощущениях, есть также это видео на канале Стивена Слейта, в общем будем изучать, я буду держать вас в курсе, если я вдруг а, обзаведусь парой этих наушников и этой системой, я обязательно запишу видео, ну а так следите за новостями, я буду стараться о самых интересных вещах рассказывать. Также у меня скоро выйдет новая серия моего большого видеоблога. И не забывайте вступать в наш закрытый чат в Телеграм-канале, где мы также обмениваемся новостями, я отвечаю на вопросы, мы обсуждаем какие-то новости. В общем, ждем вас в клубе Logic Pro Help. С вами был Дмитрий Русул. Всем пока!